В предыдущем видео мы узнали о помоле и способах приготовления. Сейчас мы поговорим про обжарку. Всем привет, меня зовут Оля, и я хочу научиться готовить рецепты из игры «Моя кофейня. Рецепты и истории». Я совсем новичок в кофейном деле, поэтому мне поможет Роман, профессиональный бариста из команды JS Barista Training Center. Привет. Рома знает о кофе вообще все и может научить кого угодно, поэтому давайте учиться вместе. Степень обжарки. Рассказывай. Когда мы выбираем кофе, надо понимать, что вы ждете от кофе. Когда вы выбираете кофе, надо его обжарить. Бывают разные предпочтения у человека. Существует четыре степени обжарки, мы сейчас их изучим, посмотрим на них. Ну-ка, давай. У нас четыре образца. И можно тем самым выбрать подходящий для себя правильную степень обжарки. Вот этот вообще как будто сырой. Ну, не сырой, это просто такая разновидность сарабики. Почему такой яркий, почему такой крупный. Этот сорт арабики высушивается на баржах в Индийском океане в течение четырех месяцев под сольными ветрами. Там, наверное, очень вкусно Океана, пахнет да. на этих он, баржах. Он вкусно пахнет, mm -hmm. да, вкусно пахнет и, и во вкусе имеет соленоватый оттенок. Угу. То есть, на самом-то деле, вот, если вы любите кофе с солью, то вот, пожалуйста, можете купить О! и использовать у нас в кофейне есть рецепт морской кофе, можно вместо можно кофе с солью нет, взять нет. просто этот Средлая обжарка в основном подходит для изучения потенциала кофе угу. И, и у, у этого кофе есть сейчас тоже мода его пить, так как кофе яркий, угу. получается очень насыщенный кофе с разными оттенками, что я говорил до этого и, соответственно, когда мы его пьем, мы получаем довольно разбавленный напиток, яркий, mm -hmm. насыщенный, ароматный, в первую очередь, и э, э, мы можем им наслаждаться. Средняя обжарка, это уже похоже на нас, так как такую среднюю обжарку предпочитает э, наше население. Универсальная, в ней есть как много э, составляющих ароматических веществ, mm -hmm. так и есть привычный нам вкус. Mm -hmm. Немножко притупленный, такой карамельный, шоколадный, плотный, яркий. То есть, э, это такой подходит для всех. Дальше идет обжарка, темная обжарка. Так. Темная да, обжарка. она же как бы-то шоколадная. Да, такая. Ну, кофе мы привыкли видеть, наверное, во всех магазинах. То есть, когда мы покупаем кофе в магазине, он обычно вот именно все есть темные обжарки. Да. Такой кофе тоже для нас привычный, он как бы вот кислый и, конечно же, более горьковатый чем темнее кофе обжарен, тем он ярче и проявляет вот, этот, вот эти эфирные масла на зерне При более длительной обжарке эти масла они ярко, более ярко проявляются угу. Если можно сравнить э, с тем, что мы делали раньше, брали ложку, брали сахар, делали да. карамельку на плите да. ну, вот, Чем дольше можно обжарить сахар, тем больше получаем его сладкой от сладкого вкуса к горькому. К горькому да. И то же самое с кофе. С кофе производит примерно то же самое. А вот это зачем? Экстракционную обжарку тоже есть э, своя слева аудитория. Такой кофе тоже предпочитают, когда не хотят пробовать аромат, а хотят просто выпить хорошую чашку кофе. В таком кофе можно вносить тоже разные интересные оттенки. Нам привычны это э, аромат вишни, горького шоколада, карамели. Серьезно. И не надо добавлять никакие там сиропы и карамельки, он просто <с joue> сам по себе такой становится. Если правильно приготовиться, вы можете без добавления ингредиентов, дополнительных получить очень яркий продукт. Вкусный чашку. Спасибо. Классно. Слушай, ну ты тут столько всего рассказывал. Спасибо большое. Я думаю, что еще чуть-чуть и мы будем готовить рецепты. Конечно, будем готовить рецепты. Тогда скоро увидимся. Спасибо за просмотр, друзья. В следующем видео мы приготовим вкуснющий рецепт для Сэ.